Девчонки в занавещании проекта valimazoffice.ru и я, Юлия Рыж. И сегодня я хотела, как ни странно, да, поговорить про, с девушкой, которая э, очень приличное время зарабатывает на микрокредитовании, да, и хочу вас познакомить с Анной Профит. Анне, привет. Привет, Аня, смотри, первый вопрос, да, очень меня волнует, то, что вот мы с тобой поговорили за кадром, ты говоришь, что ты работаешь в офисе, да, в принципе, и дополнительный источник дохода является у тебя микрокредитование. Вот скажи, пожалуйста, как вообще вот ты, в общем-то, работала в офисе, в общем-то, тебе никто, не, в общем-то, не, никто не, не толкал, для того, чтобы у тебя появился новый источник заработка. Как вот ты до этого вообще, ну, не докатилась, но дошла? Один мой хороший коллега. Просто сказал, «Ань, привет, смотри, что я нашел». Посмотрела, перешла по ссылке, мне стало интересно. Я никогда не работала в сфере финансов. Меня заинтересовал этот проект в плане, боже мой, да здесь все так просто. Я просто нажала на кнопку, и деньги уже начали работать. С этого момента начала разбираться, начала интересоваться. Но как бы основную работу свою не бросила, потому что я люблю свою работу. И в, некотором, в некоторой степени у меня работа уже переросла в хобби. И скорее веб-трансфер сейчас мой основной, основной доход. Источник, да. Аня, смотри, ну вот ты говоришь, да, там нажал на кнопку, и деньги начали работать. Для многих это словосочетание ведет к тому, что ты вляпалась. Ну, по-русски, да, потому что получается так, что ты ничего не делая, тебе приходит куда-то эти МММ. Пирамида все развалится? Как ты реагируешь на такие, ну подобный вопрос, скорее всего, тебе уже, ну поступал неоднократно? Как ты реагируешь на то, что, да, действительно, при малых вложениях времени, при малых вложениях средств ты уже начинаешь зарабатывать? Я объясняю на примере двух вещей. Допустим, у нас есть социальная сеть Facebook. Вы знаете, что Facebook уже ввел переводы между участниками денег? Ну, я-то знаю. Это первое. То есть уже социальные сети начали обмениваться деньгами друг между другом, да, между участниками. Mm -hmm. И второе. Очень во многих банках, да, когда идет перевод с карты на карту, люди, которые, собственно, заполняют сайты контентом и так далее, э, менеджера, они сами пишут, что такое этот банк. Э, P2P. Все P2P. То mm -hmm. есть все банки, которые у нас сейчас у нас есть, э, социальные сети, все, все сейчас строится на отношениях от человека к человеку. Собственно, веб-трансфер просто заглянул вперед и решил, а почему бы не делать это сейчас, объединить и деньги, и социальную сеть. Mm -hmm смотри, э, ну, я знаю, что вот я сама да, работаю в трансфере, я понимаю одно: что есть на данный момент очень много мошенников, которые пытаются там любыми способами, да, пишут там, вот, давайте я вас возьму без системы гарантно, 20%. Э, Только возьми и сделай, да, то есть, как обеспечить себя вот тем, что ты не попадешься к тем же самым в ловушку, потому что многие, я не красненькие, понятное дело, не авторизированный, у меня сразу же работает инстинкт самосохранения, и, конечно я никому ничего не отвечаю. Вот, да, вот то, что, может быть, ты заработала потом и кровью, да, вложила веб-трансфер, как еще, чтобы тебя не обманули? Как сделать так безопасно? Главное, не терять голову, не гнаться за бешеной прибылью, там, за 3% в день. Зачем? Медленно, но уверенно. В этом очень помогают и вебинары обучающие, которые проводят Владимир Шаверин и Яна Майсова, помогает э, форум веб-трансфер, который вот... Э, у нас тоже есть да, отдельный да. сайт, <свят> помогает альтернативная поддержка. Очень много аспектов, когда в трансфер обучает. <свят> И сейчас действительно больше, больше направленность на уничтожение финансовой безграмотности у населения. Да. Смотри, Аня, вот еще да, вопрос. Очень многие девушки боятся вот, да, вляпаться в какие-то финансовые аферы. Да? Здесь получается что? У нас, мы такие же девушки, рассказываем то, что это возможно, но вопрос, чем это подкреплено? То есть, например, меня все время спрашивают, а вы вводили, а вы знаете, я с этим работаю, конечно, но как, кроме своего опыта, в принципе, никак не докажешь. Поэтому я всем говорю... Вкладывайте и пробуйте сами, только после этого. Но тогда тут вопрос, а как же не потерять, ты будешь сидеть ждать этот месяц, либо 10 дней, а ведь ты могла уже эти 10 дней зарабатывать. Вот где баланс? Стоит, например, сразу безумными глазами идти и зарабатывать, да, большие деньги, либо стоит подождать, там, какой-то, ну, месяц, может быть, два, когда ты первые свои деньги увидишь, когда ты их почувствуешь, и когда ты обратно их заведешь и, и еще раз потеряешь. Ну, для людей, которые очень боятся вводить сразу большие суммы, я советую попробовать с 50 долларов. да, То есть 50 долларов – это, в принципе, ну, не такая уже и большая сумма, которую именно очень страшно потерять. Ввела 50 долларов, посмотрела, как они работают, допустим, 2 месяца. Это если очень страшно. Обычно хватает ну, 11 дней. Человек, который вел 50 долларов, посмотрел, что через 11 дней они ему вернулись, ему пришла прибыль, он увидел, кто у него взял этот займ. Все эти моменты, конечно, это, это важно, чтобы понять, почувствовать, что, да? Да, почувствовать как система работает. Mm -hmm. И потом уже спокойно вводить свои деньги. Аня, ну, спасибо огромное за то, что поделилась своим опытом, за то, что рассказала. И я так думаю, что давай пожелаем всем девушкам не ждать там год или два, а уже на сейчас начинать зарабатывать. И с вами была Анна Профит, проект я Юлия Рыщ. И до скорых встреч. Пока-пока. До свидания.